А спонсор сегодняшнего видео сервис LF Group пожалуй лучший сайт для поиска игроков. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа с вами Прио. Многие люди ждали четвертый сезон с целью того, чтобы таргет купить нужные вещицы а именно оружие или аксессуар за странный динар, который по идее мы должны были получать после полного прохождения рейда. Но планы немножко поменялись. С целью того, чтобы получить странный динар, нам нужно сделать квест, который требует победу над тридцатью разными боссами. Для этого нам само собой нужно пройти три разных судьбоносных рейда. Но в чем главная проблема всего этого квеста? Главная проблема этого квеста заключается в том, что он делается на текущий момент за три недели. В будущем, как говорила компания Blizzard, судьбоносные рейды будут активны все за несколько недель до окончания четвертого сезона. На текущий момент, да, то есть активен только замок Нафри в виде судьбоносного рейда. И таким образом можно только 10 боссов набить. Что получается? Получается то, что первый странный динар мы получим, если глянуть в календарик, 17 августа. То есть на текущей неделе мы зачищаем замок Нафрия, делаем прогресс в квест. Далее с 10 по 17 августа мы зачищаем светильщик господства, тоже делаем прогресс в этот квестик. И потом 17 августа добиваем нужное нам количество боссов и таким образом завершаем квест. Получаем странный динар, и на этом самом месте, рядом с викли-лутом, рядом с великим хранилищем, появятся торговцы, брокеры, у которых можно будет эти динары выменить на пушечки или аксессуары. Переместимся на PTR сервер там они находятся, там их можно, конечно же, рассмотреть. PTR сервер даже без какой-либо вырезки, вот эта техника, да. Что ж, аксессуары абсолютно все. 285-го item-левела, 285-го, а, что это еще, танковский, да, например, тринкет с э, Кельтаса, а, по-моему, с Кельтаса, партитура, прекраснейший тринкет, в кавычках. А, далее рассмотрим торговца актуального рейда. У нас типулчер, гробница предвечных, первая печать, э, раны, цепи, молоточек, э, кольцо классовое, вау. Довольно-таки интересно. Получается, и для престолов тоже такое же продается. Надо подумать об этом. Пинкеты со святилища господства, пушечки со святилища господства, душа старого воина. И они нам даются 285-го левела. А проходя уже героик версию судьбоносных рейдов, мифик версию судьбоносных рейдов, эти вещицы можно будет улучшать. Но это тема другого видосика. Так что как-то так. Проходим судьбоносные рейды, делаем квестик, получаем динары. Покупаем шмоточки. Раз в три недели. Потом это, конечно, будет ускорено. Грустненько, немножко грустненько. Ладно уж, монолог на этом свой можно закончить. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.